Как донести информацию так, чтобы потенциальный приглашенный в бизнес стал партнером? Ну, прикольный вопрос, но все вот эти вопросы сплетаются в одно единое. Да? То есть, как донести информацию так, чтобы потенциальный кандидат, грубо говоря, стал партнером? Все очень просто, ребят. А, Во-первых, нужно сделать максимально возможно, чтобы решить его проблему. Да? Вы должны быть а, не тот, тем человеком, который толкает что-то, а, толкает какую-то возможность, а тот человек, который решает проблемы людей. И как в продажах, да? то есть в маркетинге, в продажах говорят, а, грамотный продавец продает не дрель. Не сверло, а продает как просверлить благодаря этой сверлом дырку, да? То есть э -э он продает решение, как просверлить дырку. А сверло, например, и дрель это как само собой разумеющееся. Блин, эти чаты тут всякие всплывающие. Ребят, услышали меня? Ребят, поставьте, насколько вы меня услышали? Вам нужно продавать не дрель и не сверло, а продавать решение, как просверлить дыру, да, то есть э, отверстие благодаря э, вашему инструменту. Вы вы, Во-первых, вам нужно работать только со своей целевой аудиторией, вам нужно выявить его боль при разговоре. Я это давал особенно в интенсиве. там. По скрипту вы прям блин все его проблемы вытягивается человек он все расскажет с какими затыками он встречается да даже если не имея скрипт вы просто как бы должны понимать вам нужно а, расставить приоритет в решении проблем вашего кандидата вы выявляете его проблемы и потом предоставляете решение в виде, например, присоединения к себе в команду. Рассказывайте, как он решит все свои проблемы благодаря вас как наставника и э, как команды, да? то есть команды и вашей компании.